Приветствую всех э, маминых любителей попарить, подудонить и все такое. Сегодня у нас вот такая хуйня. Собственно, что с ним не так? Он автофайрит. То есть достаем картрубасик, смотрим. Все зассано, обоссано и вообще ужас. Вы берете его, прям вот конкретно так протираете. Собственно, в чем заключается э, такое понятие, как протереть? Берете салфетку. Складываете ее там, ну, три раза. Два. Мотаете ее вот так вот в трубочку. Сюда. И вот так вот прям, Вжимаете ее туда, нахуй, чтобы потом как достать было. Потом пальцами вы ее достанете, поэтому берете зубочисточку. Смотрим на то, какой черон обоссанец Ну, то есть ужас. И вот. Собственно, с тушкой мы разобрались. Всю санину мы оттуда вычистили. Теперь дело за картриджем, который тоже обоссанный. А обоссанные они постоянно. Берем чистую сторону салфеточки либо новую, кому как удобнее. Протираем. Смотрим, что картридж тоже обоссанный. Просто конкретно. И теперь вставляем его в об... Нет. Думали, все так просто нихуя. Берем зубочисточку поддеваем в микрофончик немного его ширудим, крутим вставляем картрубасик он детектится проверяем на автофаер ага, автофаер есть а это почему? а потому что я план. потому что нормально протереть я не могу конкретно протираем прям не как вот футболочку взяли протерли а конкретно если у вас есть спирт то вообще прекрасно мы обмакиваем спирт какую-нибудь вот тряпочку и протираем но ну, у меня спирта нет к сожалению потому что я его выпил а ой ну вот вставляем все работает удивительно автофайра нет все покаев Затягиваемся и все тоже по кайфу. Ну, значит, спасибо за просмотр. Пожалуйста, за решение вашей проблемы. <coughs> и в чем заключается проблема любого Чарона? Проблема любого Чарона заключается в том, что он сытся. Абсолютно любая проблема на Чароне, кроме его полной неработоспособности, лечится тем, что его просто чистят. Вот потому что это засыха именно засыха, постоянно заливает себе тушу. И если птуша туша не заливалась, то все было бы с ним прекрасно. Всем спасибо!